Так что я слушаю Василий, Есть еще вопросы? Да, есть. Есть вопросы. Вот вы говорите, что у вас есть брошюры, где описаны вот эти практические занятия. Они в электронном виде существуют? Они в электронном виде существуют, но они еще не допроверены мной. И совершенно не, не оформлены, как бы хотелось еще. Когда они примерно будут? Вот вы мне же помогаете, как вот вы а... мне поможете? Так, все мы сделаем. Более. значит, скоро будет. Ну, во всяком случае, да. Василий, на твоем сайте мы начали эту тему. И люди, которые задали какими-то вопросами что-то, пусть пишут тебе, да? да? Потому что я долго не сижу у компьютера, мне много приходится писать и работать вот в этом направлении. И мы будем наиболее общие вопросы, я буду прямо то, что мне уже известно, будем описывать. Да. Пока еще брошюра раз не вышла. То есть у меня брошюра, я там посылала там не очень хорошо оформленную рекламу с винта. Но можно там посмотри, Василий, выстави, какие брошюры существуют, которые будут у нас. Вот. Они еще практически не изданы, они мною запатентованы уже, свидетельство я получила, потому что это посвящено ученому Шакаеву, памяти ученого. Сейчас я жду материал от его сына в биографию Шакаеву, фотографию хорошую туда вставлю. Тоже. Вот. И, пожалуйста, пусть задают вопросы, пусть не стесняются. Мы, иногда на конкретно отреченный вопрос даже бывает лучше. Пусть хорошо читает брошюру модуль Шакаева и исцеляющийся лаба-тренинг. Потому что для того, чтобы пропускать большие энергии и самовосстанавливать, нужен хороший позвоночник. Я свой позвоночник практически восстановилась и лаба Это было дано мне специально, потому что я не умела ходить, я, я была вся скована, я практически не двигалась. Вот. сейчас даже люди не замечают, что у меня немножко ограниченное движение в шейном отделе. Вот. так что я просто вас призываю, что всех людей, всех друзей по миру в интернете призываю. Да, это то, что дано для спасения, как вот дополнительное, как, бы, как круг спасения, дополнительное изнутри, чтобы помочь человеку. Сверху, конечно, идут энергии дополнительно, Но все ли готовы их принять? Синтезатор, он очистит и поможет человеку именно очень быстро преодолеть вот эти все барьеры. То есть они как раз и рассчитаны для самостоятельной работы? Конечно, для самостоятельной. Наша задача, Василий, научить людей. Потом эти люди, которые работают на модулях, они, смотрю, через год уже своих родственников лечить начинают. Вы представляете, иногда на уровне мысли мысль настолько развивается, что иногда вот так вот глянешь. Трансцендентно на человека, сконцентрируешь мысль, если человек умеет. Все сказки, вся правда там, вся правда. Почему вот наши дети? Наших детей забиваем. Ой, ты там не придумывай, То есть запрещаем ребенку тоже знание, И потом вырастает некий такой психологический уродец, который тоже все отрицает. Но неверно мы вот это все воспринимаем. И сейчас поэтому все, время диктует. Больше ждать некогда. Потому что часть людей уйдет в низшие миры, часть людей будет отправлены на высшие миры. Вот Поэтому модули очень быстро, то есть вы практически уже через месяц почувствуете себя несколько, Некоторые мгновенно вдруг преображаются, это называется просветление. Как только соприкоснулись с этой энергией, как только поверили, вот возможность допустить, как учителя Шамбала говорил, вы только допустите, ну неужели я врач с таким огромным стажем, с двумя институтами за плечами будут вот ерундой заниматься? А? Я же вижу, что это все работает. Если в начале моего пути у виска крутили все врачи наши, говорили, что... Ремезова, Бабушкина, с ума сошла, то сейчас они просят, Надежда Юрьевна, почитайте нам лекции. Они призывают. уже. Ну, то есть, видите, как времена меняются, меняются люди, и они, и многие те же врачи, которые у виска крутили, уже стали, э -э, то есть, экстрасенсами стали. В том же Влениногорске. Вот такие вот дела. слово «экстрасенс» – сверхчувствительный человек. Экстрасенс, в принципе, я могу что сказать? Экстра – это сверхчувствительный. Все мы сенсы, становимся экстрасенсами, когда очищаем свои каналы, начинаем правильно питаться. То есть я вам всем советую исключить тепло, мясо теплокровных из своего питания. Оставьте пока рыбу. рыбу. Я рыбные продукты иногда принимаю, молочные продукты. И побольше овощей, фруктов. Вот такое питание. Но поскольку мы с вами сибиряки, Учителя они ставят перед нами задачу, что вот конкретно вот совсем вот прекратить вот. Они говорят, оставьте рыбу, потому что рыба промежуточное положение занимает между теплокровными и между растительным миром. Потом почему еще теплокровных мясо? Наши коровы, наши там барашки там и все, они, они обладают сознанием, они только на две ступени ниже нас. Как они плачут? Как они, у меня, кстати, в Василия есть литература о я могу потом выслать тоже, выслать, чтобы люди почитали, что очень многие великие люди были абсолютными вегетарианцами, даже рыбу не ели. Вот. Дело в том, что теплокровное мясо, оно приближено к человеческой плоти. И та энергоинформация от животного, она забивает, зашлаковывает буквально наши энергоинформационные каналы. И как пробиться чистым космическим энергиям, к человеку, к его центру энергоинформационному, то есть в силовое поле, когда оно зашлаковано нетипичными для него энергиями животного мира. Человек, обладает психической мощью и силой, энергией 85% процентов, сайте сай говорили, психическая энергия, когда животные где-то 20-25%. Мы с вами, по сути, родители для наших животных. Почему же мы едим мы, Может, детей своих не едим? Вот. Вы посмотрите на животных совсем другой позиции, ведь они страдают, а мы их размножаем для того, чтобы съесть. Да просто смешно, когда сейчас уже 30, около свыше 30 тысяч человек перешли на солнцеедение. На солнцеедение, это вот, пожалуйста, написано у Николая Ленберга. он сам солнцеед. Вот, можете поинтересоваться, что много таких людей. Я бы тоже стала солнцеедом, но вот, видимо, все-таки еще немножко не готова. Но меня никто не принуждает. Учитель, учитель меня не принуждает. Поэтому как будешь готова, так перейдешь. Вот эти страхи уберите из головы, что у вас там э, кто-то, что-то, чему-то там где-то. Бесстрашие само и вера в то, что Бог с вами, и что вы сама, сила во Вселенной уже вас защищает. А синтезатор, если он при вас был, при вашем теле, у ну, женщин, кармашки, мужчина, очень мощно защищает. Молитва тоже защищает, никто не говорит молитва, но ну мы же не читаем сутками молитвы. Хари Кришну мы можем читать по 10 часов с вами, нет, нам надо работать. Поэтому ассистезатор, рассчитанная молитва, давайте так на него смотреть, который постоянно работает, взаимодействует с энергоинформационным пространством, отметает все искаженное и все ненужное, что не соответствует наиболее общим законам природы. А вы знаете, что такое наиболее общий законы природы? Вот, Это законы гармонии. Законы равновесия, законы любви. Давайте любить друг друга. Вот я уже, наверное, всех в моем мире перецеловала, переобнимала. Я вас всех люблю. Вот давайте, вот объясняйте нам, любви с Василием тоже. Вот Ваша любовь сразу же к вам привлечет новые возможности. Вам будут люди тянуться, тех, которых не хватает любви. Если некоторые страдают, нет любви, вот у меня никогда ее не будет, да ее не будет, потому что человек свои мысли запретил себе любить, он сказал, ее нет. А вы представьте, что она и есть. Я Василия так же люблю, как себя люблю и всех вас. А почему мы не должны любить, мы с вами братья и сестры, мы же своих братьев любим, сестер? Маму с папой любим, любим. А почему мы не должны друг друга любить? Вот, если еще по аюрведическим, ведическим всем заданиям, что человек это существо многомерное, и приходит и уходит, вы уже знаете все об этом, на воплощении. Я уже побывала там немножко за той чертой. Умирать не страшно совершенно, это даже весело. На моих руках умирала не один больной, с которыми я общалась и я чувствовала, я знала, что они меня слышат. И когда некоторые из них оживали, возвращались в состояние клинической смерти, они мне рассказывали, о чем я думала, что я делала, чтобы их спасти. Это разве не доказательство? Посмотрите, сколько литературы, ведь информации очень много. Надо только задаться вопросом. А кто я? А что я такое? Почему я должен быть таким ниже даже животным? Почему? Ведь Бог мне дал. Смотрите, какой инструмент сознание, мысль. Ведь уже есть солитонная теория Березина, который зафотографировал, это «Наука и жизнь», по-моему, номер за 92-й или за 94-й год. Вот где-то там я читала. Сейчас задаю физикам о теории Березина, никто не может мне ответить. Видимо, как-то она так прошла, эта статья. А ведь он сфотографировался ли тонны мысли над нашей головой. Вот. Торсионные поля, Шипова, это то же самое, что энергоинформационное пространство, энергоинформационная энергия. То есть все ученые практически уже близко подошли. Просто названия этих частиц первичной материи разные. Йоги назвали праной, Шикаев назвал энергией синхеза, Шипов назвал торсионными полями, глюонными полями есть такое. Солитонная теория Березина, солитонами назвал. То есть имен там много, как у наших высших учителей, у них много имен тоже. И мы с вами, рождаясь на этом плане, уходя с этого плана и снова приходя на планету, мы же новое имя получаем, однако сущность наша одна. Дух-то у нас один и один. Вот так и тут. И мало того, я вам скажу, что все энергии сознательны. Вот. Я как-то своим друзьям, когда зажгли большую свечку, я сказала, огонь, я тебя люблю, я ввела руку в огонь, и я как йог у меня, ни одного ожога ничего не было. Просто я даже только немножко это копать и все. Я не чувствовала. То есть огонь меня понял. Все информационно, энергетически, все обладает сознанием. Нету мертвой материи. И как таковая материя, правильно называть ее энергией или пламя жизни. Вот так правильно. И если даже. Ведь смотрите, есть люди, которых молния не может убить, электричество через себя, извините, 500 вольт пропускает. Я смотрела такую передачу. Это о чем говорит? Потому что мы с любовью к этой энергии. А вы попробуйте пообщаться со своим домовым. Я вот недавно его попросила, следи, пожалуйста, за порядком в квартире. Но он навел порядок. Мама не выключила телевизор, но ее разбудил. И она поняла, что надо и телевизор выключить. То есть это мирные миры, эфирные миры, которые с нами существуют. Ангелы существуют. Призывайте ангелов. Все это существует в наших сказках, во всех фантазиях, которые придуманы нашими фантастами. Вся правда. Посмотрите, голова профессора Доули пересаживает голову, только человеку запретили пересаживать. Сердце пересаживает, пересаживает. Все материализуется буквально в нашем пространстве жизни. Надо же только это допустить, только допустить. И вот я всегда руководствуюсь тем, что мысль никогда не отразится от несуществующего явления. Если вы о чем-то подумали или что-то где-то кто-то написал, это уже существует, либо уже создано вами. Это закон, это космический закон. То есть человек действительно носит в себе такую мощную, творящую силу и не догадывается об этом. Все на кого-то молится, все кто-то там, это за Бог ждет нас со Творцами, чтобы мы к нему пришли повзрослевшими, научившимися. Для начала, вот почему, вот когда человек начинает сознанием своим, через синтезатор те же заниматься или какими-то другими методиками пользоваться, я совершенно не против всех других методик. Давайте все это вместе синтезируем, сочетать. Кому-то это больше подходит, кому-то другое что-то подходит. Я очень сердечно уважаю всех наших писателей, которые об этом пишут. Они ведь на каждый уровень сознания пишут. То есть у каждого человека своя ниша сознания. Ему, конечно, сейчас дай высшую теорию шикарную синтез, философию, матери, но у него крыша съедет. Вот. А, допустим, дорогой Лазарев написал все макарни, очень доступно, понятно, И сколько людей сразу пошли в ней. Поэтому надо всех уважать и не бояться, как учитель говорит. Вы как пчелки, вы можете собирать информацию как с кустов, с любого, любую читать, не боясь информацию, не бойтесь и только пропускайте ее не так просто автоматически, не догматизировать эту информацию в себе, не жить догмами, вот. А смотреть, вам подходит это вообще. Если это не ваше, ну отложите все это вам не нужно, ищите, значит, вам придет то, что для вас нужно. Оно для вас уже приготовлено, вы даже не сомневаетесь. Учителя в пространствах космоса очень много учителей. А там какие библиотеки шикарные? Энергоинформационные библиотеки. Ну, почему мы допускаем электронное существование, электронные библиотеки, а энергоинформационные? Ведь каждая ваша мысль, жест, взгляд, схлеп, кашель, все там находится уже. все ваше кашель запечатленено. То есть пространство бога или энергоинформационное пространство это огромный информационный компьютер который все о вас содержит все ваши рождения у меня сейчас есть друзья которые вспоминают прошлое воплощение свои так что и причем настолько четко вспоминают и вы будете вспоминать вот поэтому мне очень сердечно хочется от всей души как, как вот сестре вашей помочь вам подсказать вам, что да, ребята, вот в этом направлении темные силы существуют. Да, я согласна. Но не надо их бояться. Надо их надо тоже любить по-своему. Они совершенно не переносят, когда мы их жалеем. А я их всегда жалею. Есть формула ⁇ не тронь ⁇ И не надо их бояться. Ваши бесстраши уже это ваша защита. Мужество бесстрашие. Мужество бесстрашие. И все, и не бойтесь. Зовите наших учителей. Нужно сейчас очень плотно держаться за иерархию. за владыку шамбу. Это же сказано нашим труде огней йога. Ведь специально были посланы ученики сюда, в миры наши, чтобы рассказать человеку об этом. А тьма, она сама себя и живет. Ведь они и жируют на нашей энергии. А если мы сейчас вдруг начнем с вами просвещаться и просветляться и развивать свое сознание, да достаточно одной мысли сказать, не троне, он уже не сможет приблизиться. Не бойтесь, ничего не бойтесь. Не надо ничего бояться. Человека мужественного, как Такого сильного человека пуля боится, помните? Мужественного и сильного человека штык не берет. И это доказано даже. Он, Горбовский об этом писал, сколько. Когда люди даже отражали собой пули от себя, отлетали пули от людей. Ловацкая об этом очень много пишет э, в разоблаченной эзиде. Почитайте Я сейчас страницу, не помню, как там во французском городке были люди, которых не могли ни молотом убить, ни прострелить не могли. То есть человеки очень очень мощная есть защита, мощная сила. Хватит нам быть дойными коровами. И для космических негативных пришельцев, инфернум их называем, И для тех темных сил, которые на планете еще, еще существуют. Мы их не боимся, все равно они отойдут, уйдут. То есть они свою нишу получат, получат. им уже Бог приготовил, куда они идут. Но еще есть вопросы, Василий? После такой обстоятельной лекции, да. вопрос это есть, но вот как-то не очень хочется к ним возвращаться. Но ну, тем не менее, Пожалуйста. в основном-то интервью наше рассчитано на, на, на те, кто будет заниматься с модулами. Вот меня интересует, вот вы говорите, компакт можно, oui. да? Так вот, да. А, а, опишите, что такое и как вы его используете? Компактный модуль, ну вот, допустим, сейчас я как бы рекомендую людям начинать с трех модулей, не больше, потому что нужно перепитываться. Как у меня вчера подруга поработала хорошо на ночь и не спала до трех часов, утром встала в шесть утра, говорит, ой, как хорошо я себя чувствую, как будто я проспала всю ночь. То есть сокращается время сна, сокращается употребление пищи, потому что человек уходит на тонкие планы во сне для того, чтобы подпитаться именно этой энергией. Вот. А компактный модуль дает возможность сразу объединить несколько модулей в себе. Допустим, тоже, если мы возьмем эти 16 модулей и их вместе объединим, в одной рассчитанной плоскости специально, как все это рассчитано, это не просто круг, это рассчитанный круг, то это называется компактный модуль. Потом вы, когда время пройдет, вы начнете нарастать и скажете, слушай. Елизавета Бабушкина, нам уже этих модулей не хватает, давай нам компакт-модули, потом будет требовать суперволюционные модули. Суперволюционные это такая мощь. У меня интересный был случай с суперэволюционными модулями, когда моя ученица тут, я сказала ей шифры на внутреннюю программу суперволюционных модулей, она пришла домой, на них на всех настроилась, включила внутреннюю программу, а выключить забыла. На следующий день температура 40, мы все сбежали, что я ее смотрю как врач, я ничего на ней нахожу, то есть я говорю, твой организм здоров. Она лежит, как цыпленок табаку, вся распластанная, не ест, не пьет, значит, у нее температура высокая. На, на третий день мы опять начали обсуждать ее состояние, я от нее не отхожу, у нее и ночевала. Потом говорю, слушай, Наташа, ну-ка давай колись по-суденчески, как она со студентами пообщалась, не нравится это слово смешно. Что ты делала? Давай, признавайся. А я разговаривала как раз с ее приятницей и объясняла ей вот эту программу «Входа внутрь». Вдруг она подскакивает, я хочу есть. Три дня не ела, я хочу есть. Мы за ней на кухню. Она села, все, что там было, смела. Вот. Потом измеряем температуру нормальная. Говорим, так, Наташа, что ты делала? А иногда я забыла формулу выхода из внутреннего пространства, модуля. Но после этого она стала писать философию. Она стала стихи писать и философию писать. Ну Просто получилось, что очень сильно ее потрясло. Вы, наверное, знаете о Прицкере, алматинском ученом, который сидел за столом, вдруг на него спустилось некое белое облако, вся его охватила, у него трое суток была температура под 40, а потом он начал видеть МЛО в пространстве и фотографировать. Была целая книжка прицкеры я с ним встречалась в Алмате когда человек, вот что вот что-то подобное с Наташей случилось. То есть она привлекла очень мощные потоки энергии синтеза, вот это к себе, и сразу же у нее все пробки повылетели. Но зато интересный случай у меня был, если у меня еще время есть, со стоматологом в Лениногорске, ну я без имен буду, товарищ, поверьте мне так, названно. У меня заболел зуб. Ну, физическое тело есть, физическое. Я пришла. Естественно, я плюидирую. Но стоматолога кто не боится? Ну, это... Лет 15. Вот, я сижу флюидирую. Она, значит, мне там все чистит, ставит мне мышьяк, все как положено. Рядом с ней медсестра все поддает. Потом через минут 15 зашла ее подруга, села возле выхода. Через двое суток, как положено, я должна явиться, чтобы вытащить этот мышьяк, удалить нерв, да? Ну, запустила зуб, сама виноват. Пришла. Вот. Пришла, смотрю, все ходят мимо на меня, смотрят парами, по трое. Думаю, что такое в белых платах все врачи я. Я это спрашиваю, у в гардеробе, у меня что-то со мной не так, она говорит, все нормально. Захожу в кабинет. врач это, ой, Надежда Юлин, ой, ой, ой, только не подходите, а в чем дело? У них лунообразные лица. У врача вот прямо луна, лицо полностью круглое, у второго, у медсестры чуть поменьше, а у той, которая кожа зашла, еще меньше. И так прибежала. Оказывается, они все ходят, смотрят на меня. Что же я такое заявление, что вот такое случилось с ними? Потому что я была последняя у них на приеме. Через два часа у моей, моей вот этой стоматолога врача началась такая мощная чистка. А раньше она всегда делала паранефральные блокады себе. Ну, врачи меня поймут, что это серьезная вещь, головные боли ничем не снимались, только паранефральными блокадами. Здесь у нее через два часа началась мощная чистка, сильнейшая головная боль, но она себе помощь оказала. Но когда чистка закончилась, спала, это лунообразное лицо у них, все вот это, все нормально. Вот. Она вернулась к своему труду, хотя хотела уже бросить работу, потому что болела. И прекратились головные боли, изнурительные вот эти все. То есть все, она оздоровилась сразу моментом, ну и ее, конечно, очень сильно потрясло с температурой тоже. Ну, тут наподобие с Прицкером, что случилось с облаком. Да, Когда я Шакаеву рассказала про этот случай, приехала в Алмату, он так смеялся, заливистая, говорит, надежда, сработала энергоинформационная защита твоя. Я говорю, а как, а почему? Держи поле, держи поле, потому что не делать тебе больно нельзя. Делать тебе больно нельзя. Вот. Но эта энергия им пошла на пользу, не во вред. Дело в том, что эта энергия, она может только человека вот так вот поколбасить, как говорится, но она во вред не пройдет, просто ее слишком много было. Вот. И человек, который с синтезаторами работает, он сам как синтезатор становится. Вот. Он начинает излучать через себя большие потоки энергоинформационного пространства, только и ждет, чтобы пропустить как можно энергии для нашей жизни на планете. Вот. И поэтому он ходит, даже просто своим присутствием начинает оздоравливать окружающий мир. Поэтому животные тянутся, растения тянутся. Я даже замечала, вот подойдешь к березке, так вот руку немножко протянешь, и ее ветки прямо к руке прилипают. Представляете, то есть ей что-то от меня надо. Дело в том, что Шакаев говорил, у нас энергоинформационный кризис, что все сейчас энергетически голодают, Деревья, и, ну вся природа тоже нуждается. И сказал, что Надежда, если нам поверят, люди будут спасены, а потом будем спасать планеты. Так что с помощью модулей можно запрограммировать все, что угодно. Мы программировали магазин, эксперимент проводили. Дали огромную прибыль через месяц. Маленький магазинчик, который кое-как там нацарапал по 200 тысяч, тенге, дал 4 миллиона за один месяц. Это же впечатляет. Вот. Запрограммировали одну школу здесь, в Каменогорске. Не буду говорить, какой номер, чтобы никто не знал. В этой школе сейчас олимпиады, все первые места. Дети развиваются очень мощно, они хорошо себя чувствуют. То есть, с детским садиком в Алмате проводили эксперимент. Так там медики через 4 месяца уже сидели в потолок, плевали, потому что им делать было нечего. Они к, нашей, к нашим товарищам, представителям группы СИНКИ завели, потому что там комнатку нам дали. Вот. Но это не я конкретно была, а врачи, мои коллеги там как раз. Я что, не в Алмате живу? но я приезжала там, общалась с ними. Вот. То есть дети э, дали сразу за 4, через 4 месяца 50% снижения заболеваемости. Какая, какое лечебное учреждение может этим похвастаться?